Ну и, конечно же, наши бесстрашные в праду! Пока там э, все доедают оливье, шубу, бузерброды с что там еще едят. В общем, я вам расскажу, как проходит мой день в новогодние каникулы. Значит, на, на шоу мы с командой прыгунов играем, в том числе пингвинов, индейцев. Пингвин из меня уже весьма бородатый. Каша, чай, сахар, все, естественно. Надо не забыть покормить кота. На улице минус 15, поэтому отлично можно пробежаться всего до 10 километров. Все, давайте, до встречи. Вот мы почти прибежали. В бассейн. А! А так, раздевалка. Ну и как известно, утро начинается, у нас не с кофе. На самом деле это были простые витаминки, а может и не простые. Естественно самая главная тема это там размяться перед началом. Для этого у нас есть тут условия. Да, Ну и теперь идем переодеваться и вперед! Кастинг в дюсалей. Сцена первая. Привет. Привет. Привет. Удачи! Удача. Ну <свеч> подальше подойди. Колеса в спицы поставляют. Так, ну наступила небольшая пауза. Сейчас пойдем на обед. Ну, пошли я. Все, вместе. Что, вместе? Обед самое актуальное время. Голодающее население. Плани... Планеты Спасти Северное сияние. Всем приятного!